сорт острого перца жаба для да хоть елов такой-то интересный перец очень-очень острый острота вот такого перчика от 200 до 500 тысяч скобелей Это невероятно острый перец Вкус такого перца сладкий, Рядом фруктовым ароматом у него форма интересная морщинистый чем-то похож на лицо все перчики, даже зеленые, видите, как у него? Красавец. Срок созревания такого перца от 85 до 100 дней. Высоту куста может достигать. От 50 до 70 сантиметров. У этого перчика сладко фруктовый аромат. Он высокоурожайный. У него очень-очень большое количество плодов. Если посмотреть на этот перчик, он похож на лицо одного персонажа, который назывался Джаба. Вот, смотрите, какая морда у него интересная. И у этого, видите, вот, это тоже такой, смотрите, видите? Я только не помню, в каком фильме. Если кому-то будет интересно, можете зайти и посмотреть. Такой жирный инопланетянин. И от него, в честь него, назвали этот сорт. Тут все перцы, все-все такие покрученные. Если посмотреть на каждый перчик, вот, все перцы имеют вот такую вот интересную форму. Вот, смотрите. О, О видите какой? такой необычной формы, гляньте вот. настоящая морда джабы это, ребята, сорт высокоурожайный он неприхотлив его можно выращивать как в открытом грунте так и в теплицах если у вас нет такого сорта, вы можете его заказать у нас он довольно острый, довольно ароматный и неприхотлив в выращивании